Канал «Как заработать в интернете Байков» и канал «Как заработать в интернете». Только для моих подписчиков, ценителей моего творчества. Просто подпишитесь и все. И не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Приветствую, дорогие друзья. С вами Сергей Ветров. И сегодня хочу рассказать об интересном проекте, который мне порекомендовали мои партнеры. И мне очень много людей писало по нему в личку. Человек по пять в день. То есть очень ширится эта тема по телеграм-каналам, чатам и на ютубе. И давайте сегодня я также э, покажу и расскажу, как здесь можно пройти регистрацию и на чем мы здесь зарабатывать будем. Здесь два вида заработка, как активный, так и пассивный. Активный – это мы становимся в тренар и можем приглашать людей, партнеров, получать партнерскую, партнерские вознаграждения. Также здесь есть э, растущий токен э, – децентрализованный алгоритмический токен на базе бинас марчан вот на нем мы можем и хорошо заработать если кто то помнит такой проект был у Искандера хасанова как акселератор там на подобном токене с 10 тысяч с 10 с 10 100 100 долларов можно было смотря когда зайти да, была возможность можно было зарабатывать до 10 десятки тысяч долларов то есть люди реально заработали там неплохие деньги здесь подобный токен да децентрализованный также но здесь в чем э, интерес э, еще э, больше подогревает то, что здесь все сделано на смарт-контракте. смарт контракт смарт кстати, проверенный э, компанией Зойка. Кто знает, она занимается именно проверками данных подобных смарт-контрактов. И то есть она прошла э, этот смарт-контракт монеты DPNM э, децентрализованной, да, токена. Он прошел э, аудит полный на вот этом сайте. Э, что хочу сказать, здесь э, по активному заработку мы э, можем стать в тренар, который стоит 10 долларов, да, мы, ну 10 бустов, плюс комиссия в BNB. То есть первое, что мы делаем, мы проходим регистрацию и становимся в очередь э, в тренар. Э, то есть это тренар с переливами, то есть от вышестоящих. Мне, например, от моих партнеров вышестоящих, когда я только начал приглашать людей, только зашел в этот э, проект сразу же прилетело 3 перелива хотя я никого не приглашал а уже переливами расставляются люди то есть это также э, один из видов пассивного заработка но самое интересное мы здесь будем зарабатывать э, проценты э, по алгоритмическому росту вот этого токена dpnm да? э -э Ссылочку я оставлю в описании под видео. Перейдете на мой, в мой чат, и там будет вся информация по данному проекту. Итак, давайте еще раз хочу сказать, что здесь феноменального, что интересного, что именно лично меня заинтересовало в данном проекте и в данном токене. Это вот данный токен будет расти по математической модели. То есть, не важно, там создается пул ликвидности, и при росте его цены, да, там в любом движении купили, продали, цена все равно растет. Представляете? То есть, например, продали цена выросла, нет операций, выросла, купили, также выросла. То есть в этом пуле будет собираться эти средства, это в смарт-контракте, да, в этот пул будут заходить средства, ну, соответственно, от наших вкладчиков, от нас и так далее. И э, мы будем уже зарабатывать до 200% с суммы вложения э, на данном токене. То есть здесь можно, я вам честно скажу так, э, по подобному токену мы, я же говорю, уже работали, и мы заработали там, можно было вот там, со 100 долларов буквально до 10 тысяч разогнать свой депозит и вывести без проблем. В любой момент вы можете со смарт-контракта снять свои средства. Это очень важно. Почему также меня заинтересовал этот проект. Да? Здесь закрытый смарт-контракт вот с аудитом, о чем я говорил. Доступ к средствам только у участников. Это проверен вот, проектом. Зойка да, проверил. Смотрите, еще данный феномен клуб, который создает данный проект и выпускает этот токен, уже работает на земле около трех Лет. представляете популярность бешеная я же говорю мне писали в личку по 5 человек в день 4572 участника это на вчера информация э, зарегистрировалась в данном проекте стала в тренар представляете какой движ будет э, вообще здесь э, стартер, э, старт официальный торгов данного токена от 10000 как только пройдет э, 10000 регистрация это буквально будет два-три дня пройдет ну я думаю числа после числа 10 мы уже официально запустимся и будет возможность зарабатывать уже второй вид пассива. Да? То есть мы можем зарабатывать уже на данном токене, когда будет 10 тысяч регистраций. То есть вот ждем. И, и, и сейчас я хочу рассказать, как зарегистрироваться, пройти, купить, вот встать в тренар, да? то, что я говорил, стать в тренар. И будем ожидать. вот Для того, чтобы стать в тренар, в очередь в общую нужно 10 бустов для и плюс комиссия BNB. итак переходим по ссылочке в описании под видео я также оставлю ну и соответственно в чате также будет вся информация переходим по ссылочке попадаем вот на такой вот на такой сайт и мы здесь с помощью своего кошелька MetaMask подключаемся смотрите для того чтобы полностью участвовать вот и начать зарабатывать в данном проекте Вы можете как встать в тринар Просто да, встать вот за 10 буст Купить место в тренаре И ничего не делать И получать по партнерке Ну или приглашать людей Или там просто на пассиве зарабатывать Именно с вот этих вложений Которые там в тренар вы, это, да. Также здесь есть вот о чем я говорил Что можно будет купить На максимально на данный момент На максимальный баланс вот будет на 50 долларов можно купить будет то ну, 49 там с копейками потому что там комиссия еще берется 10 процентов смотрите что мы делаем сейчас первоочередно когда вы попадаете в данный кабинет здесь смотрите можете добавить эти токены которые мы будем покупать сразу же добавить свой метамаск то есть вот так вот они добавляются нажимаете на желтые на желтый значок и он добавляется в метамаску соответственно также я сейчас расскажу подробнее, зачем нам это нужно. Вот мы пошагово, что нужно делать в первую очередь. И добавляем GVT. И также я расскажу, что за токен GVT. Тоже добавили в Metamask, все, он у вас отобразился в Metamask. Для того, чтобы полноценно работать и зарабатывать в данной платформе, в данном проекте, нужно 10 буст и 50 долларов, ну, если вы хотите на максимум на данный момент зайти. Что здесь подробно Смотрите, первое, вот с чего мы начинаем, это... Маркетинг, тренара. Вы можете, кстати, активировать, если у вас есть ниже партнеры, которые не умеют там или не смогут это сделать, вы можете сами его проставить у себя, активацию сделать пользователь за него. То есть вставляете его адрес, нового пользователя и ваш адрес, соответственно, нажимаете активировать. Но запомните, что вы тогда должны оплатить вот эту комиссию в 10, не комиссию, а за вход в тренар 10 долларов, 10 бузда вы должны оплатить. За этого партнера. Так, вот выглядит мое дерево. Вот мой вышестоящий кошелек. Вот я здесь стою. И уже видите, у меня э, начинает формироваться команда. Хотя э, я только вчера выставил пост. Э, в, и сегодня только записываю видео. И у меня, смотрите, уже 6 человек в моей структуре. И у меня уже 60, э, 0, 60 бустов упало уже на баланс. То есть это что, что касаемо именно тренара, да. В тренаре, смотрите, будет 10 уровней. На данный момент сразу доступно 3 уровня. Мы будем получать, да, вот 0.2, 0.2, 0.2 процента. 0.1, 0.2. И при достижении оборота э, в 40 тысяч бустов, да, мы переходим на четвертый уровень и, соответственно, э, так опускаемся. Если у вас там э, до 10 уровня, смотрите, какой здесь уже процент, да, жирный, то, соответственно, вы уже будете получать намного больше денежных средств плюс здесь я же говорю действует переливы или его приглашаете но если уже занята у вас первая линия три человека да то соответственно уже переливом э, он идет к вашим э, ниже стоящим партнеру если вы смотрите если вы хотите реально зарабатывать и у вас есть партнеры команда в, советую вам в первых три вот этих человека э, первую линию свою выстраивать именно с активных людей Почему? Потому что здесь интересная глубина. да. То есть они будут приглашать, и э, до 10 уровня вы дойдете и будете получать уже увеличенный процент. Еж, ну, с покупки да? ваших нижестоящих партнеров можно прогнать даже до 10 уровней. То есть важно, да? запомнили, первых 3 человека ставим активных У меня вот э, этого кошелек я знаю активный, и вот этот это кошелек активный. Э, поэтому э, этот, по-моему, упал переливом, но также я знаю, что этот человек активный и будет приглашать э, в данный проект. <coughs> в принципе, смотрите, э, еще из важного. Ссылочку берем свою, вот реферальную, если хотите приглашать. Не хотите, не приглашать. Здесь будет отображаться полный ваш товарооборот в бустах. Э, так, здесь... Э, еще очень важно, смотрите, каждые 45 дней будет, нужно будет продлевать э, вот этот, за 10 долларов, за 10 бустов продлевать этот тренар. Если вы хотите дальше зарабатывать вот по вот этому варианту заработка, по именно по тренару. Ну, в принципе, и все. По маркетингу рассказал. Здесь, видите, у меня 6 активаций, 0,6 бустов. Дальше переходим. Что нужно сделать, это второй вид заработка, да, на который мы зарабатываем, это покупка токена DPN. Переходим в раздел DPN. N, да. Что нужно для того, чтобы полноценно работать? Во-первых, первое, не забудьте это сделать, нужно поднять лимит траты токена в Boost. Здесь я поставил я поставил 500 5 тысяч долларов, например, да, для того, чтобы смарт-контракт смог работать с вашими вот этими токенами DPNM на вашем кошельке обязательно это сделайте здесь еще раз напомню э, и комиссия э, в сети также возьмут э, в бин бишках немного там 0.30 центов что-то такое как бы берется вообще копейки но обязательно это нужно сделать как на токене DPNM так и на токене для GVT. обязательно разрешите трату смарт контракту для этого Смотрите, а, лимит у меня, подождите, лимит у меня, вот, я пока поднял до 500, вот у меня разрешение. Здесь у вас будет стоять 50, то есть надо хотя бы 500 поднять. Почему? Потому что токен быстро растущий, и в течение суток там он может вырасти, и вы потом не сможете его купить, продать, ну, если не будет разрешения вот этого. То есть обязательно делайте аппрув. После чего, смотрите, когда стартунут торги, Стартанут они, ну вот я же говорю, в ближайшее время, дня 2-3, я думаю, проект стартанет. То есть мы покупаем, но максимальный лимит это у всех причем, на 50 буздов, это максимум, минимум 20 долларов, ну 20 буздов можно купить этот DPN токен. После чего вы сможете там, в течение по лимиту, здесь лимит будет, да, то есть вы, например, вот я скажу математику, ну, это приблизительная математика, но она более-менее приближена к реальному. То есть вы можете купить на 50 и в течение суток, например, продать на 96, где-то 90 с чем-то долларов. Почему там берется комиссия, также за продажу, за покупку и продажу берется комиссия. То есть вы сможете продать на 96, например, доллара, да. После чего вы можете купить в следующий день на 100 долларов. Ну, я приблизительную математику говорю, я точную математику не буду говорить разбирать. Это все приблизительно, оно будет приближено к тому, о чем я говорю. Потом вы покупаете, следующую покупка у вас, на, например, на 100 долларов да, или на 96, там лимит будет суточный, уже не 50, бустов будет здесь, а, например, 100. То есть вы можете купить на 100 и продать уже на 190 или на 180, например. И так до бесконечности, представляете? То есть пока пул ликвидности будет наполняться, вот идти вот это движение, то есть, соответственно, можно продав покупать, продавать. Но здесь обращу внимание, что будут лимиты. Что вы не купили здесь, или там, ну, понятно, что не у всех есть. Кто-то захочет на 10 тысяч долларов зайти, да, сразу. Такого невозможно. Ну, то есть как, запампить цену, да, сильно, так не получится. Все заходят в равных условиях на 50 бустов, максимум. И, соответственно, в течение там, недели, двух, месяца разгоняем этот токен. И можно вот с 50 долларов, ну, я не знаю, честно, до скольки разогнать. Я буду пытаться э, по, по максимуму. Здесь, кстати, можно э, зарегистрировать не один аккаунт, а несколько. Я вот буду прокупать как минимум три аккаунта. Э, и буду смотреть по динамике, по всему, как будет развиваться проект. Но заходить буду на три аккаунта, по 50 по максимуму. И, соответственно, будем разгонять разгонять данный токен. Здесь будет, смотрите, информация вся э, по балансам ваших токенов и буздов. Да, вот я уже приготовил 50 буздов на покупку данного токена DPNM. В принципе, и все. Здесь все понятно. Здесь будет все, я же говорю, отображаться вся информация по маркетингу мы уже прошлись следующий токен это GVT GVT для чего он создан это внутренний токен он э, будет э, вам приходить на баланс также в виде э, э, токенов за то что вы тратите какие то комиссии э, за приглашение рефералов я так насколько я понял какие то реферальные отчисления будет именно в этом токене 9 э, его также можно обменять продать <coughs> э, на бузды да или отправить в стейкинг. Вот здесь будет э, доходность вот такая вот. Да, 14 дней на 30, на 60, на 90. То есть с помощью э, GVT токена можно еще будет зарабатывать дополнительно. Это как третий вид заработка в данном э, проекте. То есть вот стейкинг э, будет э, доступен. Э, так что GVT тоже собираете. Э, еще по функционалу вот этого токена я более детально э, также напишу. Почему? Потому что я только начинаю разбираться в данном проекте и насколько я понял пока на данный токен будет предназначен для получения я же говорю каких-то комиссионных если вы потратите комиссию за покупку продажу то есть соответственно будет приходить вам этот g токен дополнительно так в принципе все смотрите еще раз подытожим здесь мы зарабатываем на уже 3 до да, 3 это 3 нар первое пассив актив зарабатывайте. хотите работать приглашайте партнеров и э, второе, это токен растущий DPNM. Это э, также, здесь, смотрите, еще хочу обратить внимание, что если вы покупаете токен и стали в тренарда, вот то, что я показывал по маркетингу, вы заняли место. То есть вы получать будете также э, проценты от покупки э, токена DPNM. То есть это еще один вид заработка, да так сказать. То есть при, люди, когда будут покупать, продавать в ваши, да, вашей структуре, вы, соответственно, будете получать от этого реферальные вознаграждения. Вот я еще не, ну, не, не до конца разобрался. Они будут приходить или в GVT, или в токене DPNM. Посмотрим. Или даже в бусте. Вот этот вопрос, если вы знаете, оставьте, пожалуйста, в комментариях. Я только вот первое видео записываю и начинаю разбираться в данном проекте. То есть, еще раз напоминаю, для старта нужно 10 буст. Купить место в маркетинге, да, вот первое, потому что без покупки места в маркетинге, вот этом тренаре, вы не сможете, не будете иметь доступа к покупке данного токена, быстрорастущего, и, соответственно, также и продажи его. И что еще хочу сказать по сайту, сайт простенький, все понятно, здесь, смотрите, отображается баланс в бустах, да, это то, что у вас есть на кошельке на балансе кошелька. Ну, соответственно, 10 долларов приготовили и плюс 50. 10 долларов вы тратите в, в тренар становитесь. И вот так вот, если вы хотите на 50 заходить, можете на 20 зайти, это неважно, если нету 50 долларов, заходите на 20. У вас должно отображать на кошельке быть бусты. Закидывайте с биржи, там, с других кошельков покупаете в обменнике, то есть куча Куча возможностей пополнить свой кошелек MetaMask. Это вот бузды должны быть у вас на кошельке. Если у вас есть какие-то вопросы, база знаний, пожалуйста. Здесь отвечают на все вопросы. Вот зачем токен DMM в качестве актива, который имеет децентральную природу, без возможности его забрать либо заблокировать. Еще раз обращаю внимание, токен растет или растет постоянно, то есть он не падает. Даже если вы продаете, и люди другие продают, он все равно растет. Так, и здесь смотрите, можете да, посмотреть на э, все вопросы, э, ответы есть полностью. Вот что такое GVT токен. GVT токен невозможно напрямую купить, продать. Данный токен э, не имеет пула обеспечения. Это пула обеспечения в токене э, GVT нету, Есть вот в токене DPNM. В нем вот пул ликвидности есть. То есть э, обеспечение фактическая цена, ценность измеряется в его потребности. Ну вот, о чем я говорил, что он будет, скорее всего, вот для маркетинговых каких-то доходов, да, вы получаете вот токен GVT как компенсацию за, а, вот, за все потраченные комиссии, о чем я говорил. При желании вы сможете GVT перевести, продать и передать другому пользователю. Вот, такое, вот такой токен GVT также будет доступен, э, и это еще один бонус, чтобы мы смогли зарабатывать. В принципе и все, вот если могу или создать несколько, да, можно создавать несколько. В принципе и все, если я же говорю, вы хотите приглашать еще ссылочку, обязательно берите здесь и раскидывайте вашу ссылочку в чаты, знакомым, друзьям, передавайте. В принципе и все, в дальнейшем я буду еще записывать видео по данному проекту, почему? Потому что очень много информации будет доступно в ближайшее время и возможность будет зарабатывать. Буду делиться результатами.